И сегодня я покажу проекта ISO, здесь вы можете заработать абсолютно без вложений. Также если вы рекламируете какой-то свой проект, этот сайт также подойдет и для вас. Ну давайте перейдем во вкладку задания, посмотрите как много здесь заданий. У нас тут 576 заданий и оплата здесь вот 20 копеек. Также есть задания подороже, то есть вот 22 рубля платят за одно задание. И таких заданий здесь очень много, можно неплохо на них заработать. Также здесь есть полезные задания, то есть вот какой-то видеоролик на ютубе, посмотреть одну минуту и вы узнаете как заработать. 130 рублей также еще и получите заработок на данном сайте так ну давайте перейдем на серфинг здесь можно еще заработать на серфинге серфинг это просмотр рекламы за которую вам платят денежку то есть вы просто смотрите ничего не делая и получаете за это денежку так вот у нас тут время просмотра здесь у нас оплата и таких заданий довольно-таки очень много то есть серфинга вот можете тоже повыполнять и заработать на этом так дальше у нас есть письма здесь мы читаем письмо отвечаем на вопрос и получаем тоже денежку довольно-таки много писем думаю что задания у вас здесь не закончатся, вы можете их выполнять, выполнять и выполнять и получать денежку. Давайте перейдем в тесты. здесь мы проходим коротенький тест и также получаем денежку. Так, давайте перейдем во вкладку YouTube, здесь у нас нужно привязать ваш аккаунт YouTube и вы можете зарабатывать на своем YouTube, то есть там подписываться, ставить лайки и так далее. То же самое у нас и ВКонтакте. Тут мы привязываем свою страницу ВКонтакте и начинаем на ней зарабатывать Также на данном проекте присутствуют конкурсы с очень большим денежным призом. У нас есть конкурс для исполнителей здесь у нас призовой фонд составляет 13 тысяч рублей. Всего в данном конкурсе у нас 10 призовых мест и за первое место у нас платят 5 тысяч рублей. А чтобы поучаствовать в этом конкурсе, вам нужно всего лишь выполнять задания на данном проекте, зарабатывать и вы уже автоматически будете участвовать в данном конкурсе. То есть делаете серфинг сайтов, читаете письма, проходите тесты, выполняете задания. Выполняйте задания на YouTube и ВКонтакте, и вы уже участвуете в данном конкурсе, и можете получить приз в размере 5000 рублей. Так, следующий конкурс у нас рефоводом. Если вы хорошо приглашаете рефералов, вы можете также здесь поучаствовать. Здесь у нас призовой фонд тысяч рублей, за первое место также дается 5000 рублей. Всего здесь 5 призовых мест, и вы можете здесь также неплохо заработать, приглашая рефералов. И если вы рекламодатель и активно покупаете рекламу, то для вас следующий конкурс с призовым фондом 15 тысяч рублей. За первое место у нас здесь 7 тысяч рублей и всего 5 призовых мест. Просто покупаете рекламу, рекламируете здесь свой проект и автоматически участвуете в данном конкурсе. Так, давайте перейдем в новости и посмотрим, собственно, данный конкурс. Вот так он выглядит. Общий призовой фонд всех конкурсов у нас составляет 39 тысяч рублей, самый крупный из всех подобных проектов, то есть нигде я не видел такого конкурса на 39 тысяч рублей, а весо очень быстро развивается, каждый месяц здесь будут проходить конкурсы с большими призами, так что всем советую набирать здесь рефералов, работать и рекламировать, а ссылочку я на него оставлю в описании, переходим, зарабатываем, ну и будет естественно следующий видеоролик о данном проекте, я уже вам покажу вывод с данного проекта, сколько я смог заработать и так далее, и также не забываем поставить лайк, подписаться на канал, написать комментарий. Всем спасибо, всем пока.